Всем привет. Спасибо позже добили 90 подписчиков и еще чуть-чуть ими мы преодолим отметку 100 подписчиков. Ну и кто кушает или пет е, приятного аппетита. Ами мы приступаем. Мы поговорим о дюпаних петах с камерой. Дюпания пета не отличается от настоящего пета. И никак их не отлечишь! Ну и когда вы ставите дюпаньих петов в банк они либо не ставлятся, или при перезапуске игры они пропадают. И на вас так зарабатывают гейми. Ну и это все что я хотел сказать. Пишите комменти вас с Камили или нет. Ну и всем удачи и всем пока.